Если вы начинаете продвигаться на существующем рынке, вот хотел бы обратить один важный момент, наиболее распространенная ошибка. Да? Мы хотим увеличить продажи тем, кто покупает у нас что-то, да? или мы хотим выйти в соседние сегменты. Наиболее распространенная ошибка это отсутствие четкого представления о сегментации. Когда спрашиваешь предпринимателя, кого вы хотите получить в качестве своих потребителей, наиболее распространенный ответ – кого? Всех. А ну, вот всех, что движется. Все, что покупают, хочу, чтобы они покупали у меня. Желаю, чтобы все. И вам того же. Когда у вас отсутствует сегментация, то это приводит к распылению ресурсов. Это приводит к недоудовлетворению потребителей, потому как, ну, например, да, вы продаете одежду, можете вы выпустить одежду для всех. То есть мы замерили рынок, да, покупают там, супер дорогие костюмы да, и покупают ватники. Что нужно выпустить, чтобы это в принципе могло как-то всем подойти? Да? Ну что-то среднее. А? Стрелки союз Да, да, да. Супердорогой ватник Супер костюм. Или супер дешевый костюм. То есть, если мы меряем, берем слишком широко, то у нас получается всегда в середину. И на вот этом большом спектре это всех будет не удовлетворять. Те, кто покупает супердорогие костюмы, это будет не удовлетворять качеству. Те, кто покупает ватники это будет не удовлетворять целым. А у вас нет такого же, но с перломутровыми пугальцами? К сожалению, нет. Нет. А? Будем искать. А, то есть, любое движение по расширению либо своего предложения, а, либо выхода на новые рынки, да, либо предложение новых продуктов и услуг, оно должно быть четко заточено под определенную целевую аудиторию. Вы должны понимать, кто ваши потребители. А, причем, вот если взять. А, клиентскую базу любой компании, то э, там наверняка вот этот вот принцип Паретта, 80 на 20 он появится, да, то есть 80% вашей прибыли приносят 20% ваших потребителей. Э, а эти потребители, которые приносят наибольшее количество прибыли, они э, предъявляют продукту совсем другие требования, нежели все остальные. Если вы усредните, то поскольку их 20%, а если ваше предложение будет усреднено, то 20 на 80 приведет к тому, что вы ухудшите свое предложение в глазах наиболее ценных для вас клиентов. Поскольку их меньше. Четыре раза.